Аммиака в воздушной среде МКС не обнаружено. Такое заявление сделали только что в российском ЦУПе. Ранее американские астронавты вернулись в свой сегмент МКС. Сначала на всякий случай в кислородных масках, но потом выяснилось, что тревога была объявлена из-за компьютерного сбоя. Накануне почти 10 часов астронавты провели на российской половине станции из предосторожности. Но, кстати, теперь над американцами нависла еще одна угроза – остаться без еды. Как сообщает агентство Интерфакс, со ссылкой на свои источники из-за ответных мер России на западные санкции Груз продуктов, который должны отправить на МКС 17 февраля на российском грузовике «Прогресс» застрял где-то на тамошне.